Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева и вы смотрите мой блог о Dance. Сегодня мы выучим с вами положение свастика и разножка из хвата за поясницей. Поехали! Для того, чтобы выучить этот элемент, давайте для начала выйдем в положение птичка. Вот мы с вами вышли в положение птичка. Правая а, внутренняя рука к пилону у нас кольцом вверх и вытянута в локте. Левую ручку мы кладем за поясницу кольцом вверх. Хороший хват отсюда. Мы аккуратно снимаем ножки в положение свастика. Удерживаем себя. И далее открываем ножки, выравниваем бедра. И отсюда садимся обратно в птичку. Я думаю, у вас не вызовет затруднение этот элемент. Поэтому после того, как выучили его внизу, продолжаем изучение на крутящемся пилоне. Мы будем заходить по часовой стрелке. Сегодня мы выучили с вами положение свастика и разножка и схвата за поясницей. Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!